Добрый вечер, дорогие друзья! Мы в эфире. Сегодня тема «Маркетинг-план бизнес Community. У нас уникальный маркетинг-план. Он инновационный, мультисистемный. Включает в себя четыре модели маркетинга. Это «Уни-левел», «Матрица», «Дельта» и «Винар». 100% выплат в сеть. Отсутствие условий по квалификациям и статусам. Начисление бонусов в маркетинге работает в режиме здесь и сейчас. У нас 18 источников дохода. Отсутствует ограничения по выплатам. И покупка продуктов и вывод бонусов происходит у нас в криптовалюте. Программы участия. В нашем комьюнити 4 программы участия. Первый базовый уровень. Включает в себя первый уровень Unilevel и э, первую матрицу. Вторая программа участия – это стандарт, углубленная. Включает в себя 4 уровня Unilevel и 4 матрицы. Третья программа у нас уже профи, профессиональная. Включает в себя уже 5 уровней Unilevel, 4 матрицы, 1 дельта, 1 бинар. 11 источников дохода. И последняя программа VIP экспертная программа. Включает в себя 5 уровней Unilevel, 4 матрицы, 2 дельты и 1 бинар. 12 источников дохода. Давайте поподробнее рассмотрим отдельно каждые программы. Базовая программа стоимостью 0.0021 БТС. Включает в себя блок из. Матрицы стоимостью первой матрицы стоимостью 0.014 БТС и а, линейно, пи, а, первого уровня линейного маркетинга 0,007 вместе 0.021. Этот блок а, работает вместе с, одно, с нажатием одной кнопочки, включается сразу два источника дохода. Вторая программа включает в себя, выглядит таким образом, 4 матрицы, 4 линейки. Эта программа позволяет, если вы купили сразу стандарт программу, позволяет вам сэкономить время, ресурс людей, партнеров и быстрее прийти к цели, так как у вас нет очередного прохода от первой матрицы до второй, до третьей, до четвертой. Вы сразу все места получаете в четырех матрицах и в четырех линейках. Следующая программа у нас включает в себе профи. Стоимостью 0,0627 БТС. Сюда добавляется уже следующий элемент маркетинга дельта, дельта 1 и бинар. И еще добавляется пятая линейка. Что это дает? Это вот этот вот уже, эта программа она включает в себя. Практически все затрагивают все наши маркетинги. Да? То есть с этой программы вы уже можете получать профит со всех модулей маркетинга. И последняя программа VIP экспертная программа, позволяет вам э, э, наибольшим быстрейшим способом приходить к цели, потому что наш маркетинг вообще рассчитан на программу VIP, чтобы вы понимали. Именно заходя на программу VIP, вы Наиболее эффективно с точки зрения тактики и стратегии нашего маркетинг-плана быстрее зарабатываете деньги, идете быстрее к целям. Добавляется здесь дельта номер 2 стоимостью 0.02 бтс Давайте рассмотрим теперь по очереди блоки. уни Наш маркетинг состоит из пяти уровней. Для чего он сделан из пяти уровней? Для того, чтобы вы максимально могли включать дубликацию. Представьте, вы пять, пригласили пять человек, научили их приглашать тоже по 5 человек, передали эти знания на третий уровень, 125 человек, помогли людям продвинуться ниже 625 и пятый уровень 3125. Это позволяет вам зарабатывать 38 и 8 биткоинов при такой конструкции. То есть, смотрите внимательно, если вы научились приглашать и работать с пятью людьми одновременно, то каждый уровень последующий вам в 10 раз больше платит денег. В 10 раз. На первом уровне 0,0035, на втором уже 0,035, на следующем 0,35 и уже на четвертом уровне 3,5 биткоина и на пятом 35 биткоинов. Это мечта любого, скажем так, человека, который работает со структурами. Чем ниже уровень, тем больше в два раза оплачивается с каждого человека. Давайте рассмотрим следующий модуль матрицы. У нас она 14-местная, вы и 14 мест. Выполняется она Смотрите, каким образом и вы получаете к себе средства. То есть у нас третья денежная линия, это особенность этой матрицы, но с третьей уровня вы получаете к себе на кошелек. Алгоритм мы покажем, каким образом заполняются наши матрицы. Представьте теперь такую ситуацию, что... Вам здесь достаточно пригласить твоих людей, научить их приглашать своих твоих людей, и вы уже через короткий промежуток времени на денежной линии. То есть вам самим решать, сколько времени вы проводите со своими людьми, чтобы научить их приглашать двоих людей. Это может быть за неделю у вас произойти это, вы в неделю два человека, следующая неделя 4 и следующая неделя 8. Это может быть за месяц, это вам решать, это может быть за год, вот, у каждого свои темпы. Но минимально в нашем маркетинге, чтобы эффективно работать, два человека уже достаточно. Теперь рассмотрим разницу по алгоритмам. Алгоритм изи-бизи выглядит таким образом. Как я сказал, заполняется слева направо, сверху вниз в шахматном порядке. Алгоритм классический, они заполняются таким образом, что, чтобы вы понимали, да, сверху вниз, слева направо, сверху вниз. И вот представьте, что пока матрица, есть такие матрицы, пока они все не заполнятся, вы не получаете деньги на кошелек. В данном случае наш алгоритм позволяет быстрее доходить до денежных средств, да, эффективнее работать. Достаточно 6 человек пригласить 6 человек в нашем алгоритме, и вы уже полностью восстанавливаете на место свою сумму, которую вы вложили. Еще одна особенность нашего алгоритма. Если вы пригласили человека, он, в свою очередь, своего знакомого и тот своего знакомого, представьте, всего 3 человека и вам. Также выплачивается вознаграждение. Не надо ждать заполнения всей матрицы. Теперь рассмотрим по, значит, поочередно, как функционирует наш маркетинг. Представьте, вы зашли на самый минимальный пакет, базовый, 00021 бтс, купили себе первую матрицу и первую линейку и начинаете заполнять. И заполнение идет как вашими людьми, так же и людьми вашего спонсора. То есть здесь командная работа. Даже вы, как новичок, пришедший сегодня, еще не обладающий навыками, знаниями, аргументацией, но уже здесь находитесь в нашей команде, вы можете уже получать людей сверху. И как только заполняется вся матрица, у вас включаются две функции. Первая это... Реинвест – открывается такая же матрица 1.1. И апгрейд – открывается более дорогая матрица М2. У вас появляется место в более дорогой матрице М2. Значит, это очень важный момент. Для чего... И вместе с линейкой. Матрица М2 открывается вместе с линейкой второй. Представьте такую ситуацию, что каждый раз, когда вы заполняете свою матрицу, вам открывается следующая, ну, та же, в той же нефтяной вышке, скажем, М1, открывается 1.1, и она открывается не просто матрицей, она также открывается вместе с линейкой, так как у нас блок всегда линейка привязана к матрице. То есть это означает, вам опять проплачивается линейка. Точно таким же образом по этому алгоритму заполняется вторая матрица, и как только все 14 человек появляется здесь. Открывается реинвестная матрица 2.1 и следующая М3. По этому алгоритму заполняется третья матрица и включается четвертая. Единственное, здесь денежная линия третья является в матрицах. И каким образом распределение идет? Два, два любых места бизнес-места идут к вам на кошелек. Четыре идут на апгрейд, и два последних идут на реинвест вашей матрицы и линейки. В четвертой матрице немножко алгоритм идет другой. У вас три места, три места в нижнем уровне оплачиваются к вам на кошелек. Четвертое место идет на оплату пятой линейки так как у вас еще же 4 линейки вам, а у нас 5 уровней маркетинг, линейный маркетинг вам. Четвертое место идет на оплату пятой линейки, пятое место, место идет на оплату бинара, шестое место идет на оплату дельты, и последнее, седьмое и восьмое место опять идут на реинвест четвертой линейки и четвертой матрицы. Давайте посмотрим, как это на схеме выглядит. Еще раз. То есть заполни, по очереди проходя с базовым пакетом, проходя до М4 и заполнив ее, у вас идут а, три распределения в бинар, а, то есть в линейку номер 4, это идет четвертое место, а, пятое место идет в бинар, шестое место идет в дельта 1. Открывается таким способом. А, что я хочу сказать. Те люди, которые по очереди проходят наш маркетинг-план, с одним и тем же количеством людей зарабатывают в два раза меньше. То есть у вас коэффициент x 2 По сравнению с теми деньгами, с которыми вы вложили, у вас в два раза вы зарабатываете больше. Да? Но те люди, которые купили стандарт, они в четыре раза получают денег больше. Почему? Потому что у них элементов апгрейда нет. Перехода с первой матрицы на второй, на третьей. Эти деньги идут сразу на кошелек к вам. То есть вы получаете в 4 раза больше за одну и ту же работу. Давайте рассмотрим теперь следующий элемент, дельта. Здесь у нас алгоритм такой же, как и в матрицах, но с разницей, что оплачивается на кошелек абсолютно с каждого места. С абсолютно каждого места. То есть с первого уровня 15%. Со второго уровня 20, с третьего 65. Неважно, это ваши люди или люди вашего спонсора. Таким образом, чтобы было понимание, при заполнении дельты, при первом заполнении дельты, вы получаете в 3 раза больше от номинала. Вложили 0,01, получили 0,033 чистых доходов. Таких дельт у нас 8. По очередному проходу по дельтам вы всегда будете удваивать свой доход. С дельты 001 вы получите 003, с дельты 002 вы получите уже 006. И каждый раз вы будете удваивать свой доход. Как только наступает реинвест, То есть вы начинаете зарабатывать в 5 раз больше, чем если вы проходите по... Как только у вас открывается реинвестная матрица, у вас больше апгрейда элемента апгрейда нет. И вы начинаете в 5 раз больше зарабатывать от номинала. Вот. У нас таких дельт 8 почему предусмотрено? Это возможность вам дойти до 1,28 биткоина. То есть вы инвестируете в... В свой, в свой же бизнес, да, под своим контролем. Это очень удобно. Еще одна особенность у Дельт, здесь перемешиваются активные люди со всего сообщества, с разных стран. Активные команды, которые заходят в Дельту, они могут, то есть под вами может оказаться в один из дней и Индия, и Мексика, и Европа, да, и Африка, Азия. Вот, то есть это очень выгодно заходить на пакет VIP и быстро продвигаться. Следующий элемент у нас – это бинар нашего маркетинга. Бинар B – слово, да, левая, правая команда, две команды. Бинар у нас рассчитан до бесконечности. Что я имею в виду до бесконечности? То есть мы можем согласно ID номера выставлять проценты выплаты с наименьшей Команды с баллов наименьшей, ну, скажем так, с меньшей ноги. Да? Вот. Это позволяет нам на сегодняшний день практически до бесконечности, вот сколько людей есть, столько и заводить сюда в бинар. Сегодня у нас в бинаре участвуют от где-то 15 тысяч человек. Это означает, что по схеме, по таблице с меньшей ноги получает 15,3. 15 процентов понимаете это очень, это очень много для бинара получать такие суммы вот если вы дойдете до полмиллиона с полмиллиона до миллиона будет 10 и пять процентов с меньшей ноги как работает у нас бинар с слева и справа партнеры срабатывает пара, вам идет начисление согласно вашего процента, вашего ID-номера. Я взял здесь для расчета 10%, чтобы легче было считать. Представим, что у нас уже полмиллиона до миллиона. Это означает, что сейчас еще больше начисляют денег, да? Вот 10% взял. Представьте, что вот от этой суммы... 10% это вам идет на кошелек, но они все 100% не идут на кошелек, идут 70% кэш и 30% на апгрейд. Я сейчас расскажу вам, для чего это сделано. Представьте, у нас есть 6 позиций. 6 позиций апгрейда. Не меняя структуру бинара с одним и тем же количеством людей, у вас есть возможность от 0,01 биткоина свое бизнес-место поднять до 0,32 биткоина. Это означает, что под вами ваши структуры из-за вот этого элемента 30%, который откладывается на расчетный счет апгрейда, позволяет, как только там накапливается сумма достаточная, чтобы разницу оплатить, например, эти 30% собирается и общая сумма там 0,01, а вы уже 0,01 заплатили. Значит, у вас включается бизнес-место 0,02. Это означает, под вами ваш товарооборот удвоился. То есть, засчитывается эти суммы, опять идут к вам в структуру, в ту ногу, в которой это произошел товарооборот. И так постепенно по степеням. Мы поднимаем каждое бизнес-место, в... накопились опять эти 30% до следующих 0.04, разница между 0.02 и 0.04. Опять идет с расчетного счета апгрейда сюда в систему деньги. То есть получается, если бы мы сделали 0.032 бинар 1, то это, ну, условно скажем, около 3000. Долларов. Это неподъемный был бинар. А так вы начинаете с 70 долларов, и каждое бизнес-место поставляет товарооборот до 3000 долларов. Это очень-очень жирный бинар. Представьте, если у вас команда 1000, 10 тысяч, 100 тысяч под вами. Представьте, какие это деньги. То есть это убирает эту возможность ежемесячной закупки, допустим, то, то есть к вам с одного и того же человека снова и снова поступают средства. Давайте рассмотрим теперь наш маркетинг-план с высоты птичьего полета еще раз. Да? И все модули, проговорим все модули, которые у нас есть. То есть у нас есть матрицы, 14-местные, 4 штуки. У нас есть линейный маркетинг-план пятиуровневый, э, у нас есть дельты, 8 дельт, да, позволяет постоянно вам э, подниматься по э, лестнице да, своей денежной. И у нас есть апгрей, э, бинар с шестью апгрейдами, бесконечный бинар. Вот эти вот все модели, все вместе взятые модели, соединенные в одном функционале, усиливающие друг друга, как вы заметили, они не по отдельности, они пере, плавный переход автоматически без человека. Этот вот именно алгоритм позволяет в три раза больше выплачивать средств, чем все маркетинги, которые по отдельности работают. То есть это наше большое преимущество. То есть мы быстрее доходим до средств за счет наших алгоритмов, и мы больше в три раза, минимум в три раза зарабатываем, чем все остальные маркетинги. Вот весь наш маркетинг-план, и сейчас, если у вас есть вопросы, вы можете мне их задавать, то есть через нашего ассистента вы можете задать вопросы. Вопросы, вопросов, вопросов нет, да? Ну что, ребята, если все, вопросов нет, тогда э, по поответственнее в следующий раз отнеситесь к этому делу, запишите вопросы, задайте их на YouTube. Вот, и всего хорошего, до свидания. Э, хороших вам э, успешных действий э, в ваших тактиках и стратегиях. До свидания.